Всем привет! Вы на канале Science TV И в этой рубрике мы поговорим о вредных привычках, которые не дают вам возможности для развития вашего мозга Давайте сделаем так После просмотра данного видео, если оно оказалось для вас полезным и интересным, то обязательно поставьте лайк и Если вы не подписаны, то подпишитесь И обязательно пишите свое мнение в комментариях Для меня и для моего контента это очень важно А сейчас, вашему вниманию, 9 привычек, которые разрушают твой мозг и от них нужно поскорее избавиться. Приятного тебе просмотра. Номер один. Вы слишком много времени проводите в темноте. К примеру, вы часто смотрите в абсолютную темноту, надеясь на то, что вы заснете. Но давайте на чистоту. Разве вы не любите оставаться в темноте даже днем? Было доказано, что недостаток естественного света может вызвать депрессию, что негативно влияет на ваш мозг. Солнечный свет помогает вашему мозгу функционировать должным образом. Ведь солнечный свет помогает нашему мозгу выпускать мелатонин. Так что по иронии судьбы вам не следует спать больше необходимого. Номер два. Фокусировка на негативе. Всякие негативные новости оказывают сильное влияние на ваши эмоции, мышление и поведение. Согласно словам психотерапевта Энни Миллер, постоянное чтение такого рода новостей оказывает сильное негативное влияние на ваш разум и мозг. В результате чрезмерного потребления негативной информации это может вызвать у вас реакцию. Бей и беги, что может пагубно сказаться на вашем физическом, эмоциональном и психологическом здоровье. Номер 3. Взрывные наушники. Знаете ли вы, что слушать музыку немного тише – это полезно, но слишком громкий звук оказывает разрушительные последствия на ваш мозг? Даже чрезмерное долгое прослушивание музыки наушниках может больше принести вред чем пользуют для вашего мозга. Эксперты сошлись во мнении, что громкая музыка может привести к потере слуха, что может вызвать ухудшение памяти в дальнейшем. Так что не стоит слушать громкую музыку на протяжении длительного времени. Номер 4. Социальная изоляция. У меня к вам вопрос, как часто вы избегаете общественных мероприятий или собраний? Так вот, влияние социальной изоляции бывает шокирующим и негативно влияет на наш мозг. Согласно исследованию, в 2012 году из агая было собрано 100 добровольцев, которых изолировали от других людей, и в результате оказалось, что эта изоляция у всех добровольцев вызывала стрессовую реакцию в мозге, что может сделать вас более восприимчивым к ударам. Номер пять. Слишком много экранного времени. У меня опять к вам еще один вопрос. Как много времени вы проводите в интернете или же в социальных сетях? Так вот, такое занятие может не только навредить вашему психическому здоровью, но это также может повредить как серое, так и белое вещество в нескольких ключевых областях вашего мозга, такие как лобная доля, где происходит обработка ваших мыслей. Конечно, полностью отказаться от технологий или социальных сетей в наши дни практически невозможно, но важно при этом осознавать и ограничивать количество времени, которое вы этому уделяете. Номер 6. Большое количество потребления сахара в своем рационе. Вы из тех, кто любит шоколадные батончики, кексы или газировку? Наверное, после долгого дня сахар помогает многим людям бороться со стрессом. Но действительно важно знать то, сколько сахара вы потребляете, потому что, согласно данным фармацевтической сети, слишком много сахара может привести к дисбалансу питательных веществ в вашем организме которые однозначно разрушительно повлияют на ваш мозг. Номер 7. Пропущенный завтрак. Как часто вы пропускаете ваш утренний завтрак? Согласно фармацевтической сети, это еще одна практика, которая может привести к недоеданию, а соответственно ваш мозг не будет в достаточной мере получать необходимые питательные вещества для нормальной работы вашего мозга. А сейчас подумайте об этом. Когда вы спите, то ваше тело остается без еды около 8 часов. А чтобы работать в лучшем виде в течение дня, очень важно восполнять потраченную за ночь энергию. Номер 8. Жизнь бездействия Ответьте, как часто вы занимаетесь спортом, будь то плавание в бассейне или небольшая утренняя пробежка, ведь выполнение таких упражнений могут значительно улучшить работу вашего мозга. Согласно словам Брока Армстронга, из журнала Scientific America такие упражнения помогают насыщаться кислородом и высвобождать гормоны. Поэтому лишение себя этих преимуществ, связанные с физическими упражнениями, в значительной степени могут затормозить работу вашего мозга и со временем ваше самочувствие будет только ухудшаться. Вот поэтому очень важно заниматься спортом. Номер 9. Плохой сон. Вы спите недостаточно или слишком много, сколько часов вы спите, а также то, как вы спите, может повлиять на вашу энергию и на ваше психическое здоровье, а также влияет на ваш мозг и память. Недостаточное количество сна может негативно повлиять на вашу долгосрочную память. Точно так же, как согласно фармацевтической сети, чрезмерный сон также вреден для вашего мозга, поскольку он нарушает поток кислорода между вашим мозгом и телом. Теперь вы знаете о 9 привычках, которые негативно или же пагубно могут сказаться на вашем мозге. Так что работа над их изменениями могут помочь вам ликвидировать риск повреждения тканей головного мозга. Если для вас это видео было полезным, то не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кто также может извлечь из этого выгоду. Не забудьте подписаться и нажать значок колокольчика для того, чтобы не пропускать полезные видео. Спасибо вам за просмотр и увидимся в следующем видео.